Компания Geely вывела на российский рынок обновленный купе кроссовер Tougele. Модель изменилась внешне, стала удобнее внутри, а еще обзавелась свежей комплектацией под названием Flagship Sport. Главное отличие снаружи в измененном оформлении передней части. У решетки радиатора теперь крупные ячейки вместо концентрического рисунка, а черные вставки по бокам бампера забраны вертикальными, а не горизонтальными прутьями. Сзади появились эффектные сдвоенные патрубки выхлопной системы, что придали купеобразному кроссоверу еще более спортивный вид. Благодаря появлению обивки потолка черного цвета салон Тугелы стал элегантнее. Еще одно приобретение это премиальная аудиосистема. У нее 12 динамиков, включая сабвуфер. Кроме того, в обновленной версии кроссовера появился проекционный дисплей, транслирующий показатели бортового компьютера на лобовое стекло. USB-слотов теперь 4 по паре на каждом ряду. В списке комплектаций появилось новое топовое исполнение – Flagship Sport. Такой автомобиль отличается двухцветным окрасом кузова, включая черные крышу, рейлинги, корпуса, зеркал, плюс молдинги на окнах и накладки на дверях задняя часть украшена черным спойлером на дверце багажного отсека что подчеркивает спортивные амбиции модели довершают образ антроцитовые легкосплавные колеса диаметром 20 дюймов все версии сохранили проверенную связку двухлитрового турбомотора и 8 диапазонового автомата благодаря которым тугела при разгоне до сотни уверенно выезжает из 7 секунд продажи обновленного купе кроссовера джилли тугела начнутся в салонах официальных дилеров марки в ближайшее время. В комплектации лакшери новинка будет стоить 4 миллиона рублей, то есть на 100 тысяч дешевле до реформенной версии. Во всех исполнениях присутствует широкий набор систем безопасности и опций комфорта. В частности, функции помощи при экстренном торможении и движении на склоне, ассистентом удержания в заданной полосе, а также системы автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов, распознавания дорожных знаков, и мониторинга усталости водителя. Дополнительную защиту обеспечивают 6 подушек безопасности, включая надувные шторки, плюс антипробуксовочная система и электронная система курсовой устойчивости. Полезным дополнением служат камеры кругового обзора передние и задние датчики парковки за комфорт отвечает двухзонный климат-контроль беспроводная зарядка а также вентиляция передних кресел и обогрев всех сидений без исключения а для водителя доступна функция памяти настроек положения сидения и наружных зеркал